Анжелика Егоровна, сегодня ваш первый рабочий день в статусе депутата Государственной Думы от фракции КПРФ. Я хочу просить вас поделиться первыми впечатлениями, так сказать, о том, как в очередной раз Володина избрали на пост главы, кто голосовал за, кто против, об атмосфере, которая царит в этом замечательном заведении. Александр, да, добрый вечер. Действительно, сегодня было первое пленарное заседание Государственной Думы 8-го созыва. Было два блока. Первый блок – это избрание председателя Государственной Думы Володина. Что я хочу вот пояснить по этому вопросу. Все фракции голосовали за кандидатуру Володина. Все, кроме КПРФ. Другую кандидатуру выдвигала только Коммунистическая партия Российской Федерации. Это Дмитрий Новиков был выдвинут. Голосование происходило так. 61 человек проголосовали за кандидатуру Дмитрия Новикова. То есть это 57 человек, это фракция КПРФ и еще четыре голоса, неизвестно кто это. Все остальные фракции и все остальные депутаты, они все проголосовали единогласно за Володина. То есть это о чем говорит? Мало того, что они никого не предложили, они и проголосовали все за него. А какой вообще можно говорить оппозиции? В общем-то, вот, кроме КПРФ, как вот всегда мы говорили, так и, оно так и есть по факту, оппозиционной партии так и остается только одна партия, это коммунистическая партия Российской Федерации. И второй блок сегодняшнего дня – встреча с президентом и выступление Путина в Кремлевском дворце. И мне вот очень интересно было слышать, президент в очередной раз, он опять говорит, что основной наш враг – это бедность. Уже Туна восьмого созыва, и мы все боремся с этим врагом, неведомым, с этой нашей бедностью, где у нас 20 миллионов за крайнюю возможность проживать. При этом, он говорит, политическая система в стране, она продолжает развиваться. У меня вопрос, как же 20 лет развивающейся политической системе мы никак не можем справиться вот с этим врагом, с бедностью? Вообще какой-то вот нонсенс. При этом, когда в стране увеличивается количество долларов миллиардеров, в стране же это было озвучено, опять говорится о создании, что мы планируем создавать рабочие места, бороться с бедностью. Ну, о каких рабочих местах в очередной раз нам опять это говорят, когда мы не видим ни строительства заводов, ни развития там сельского хозяйства, да, ни строительства фабрик, где они будут создавать эти рабочие места. И при этом э, председатель Госдумы Володин неопрекратно говорил о публизме, Обвиняю в этом левую оппозицию. Популизм два раза чуть не развалил страну. Но на мой взгляд, популизм – это вот раздача этих 10 тысяч, которые они раздали перед выборами, для того, чтобы люди проголосовали так, как нужно им. Вот это, мне кажется, и есть тот популизм, о котором они говорили.